Всем привет! Приветствую вас на своем канале. В этом видео я хочу продолжить тему линейных массивов в деталях и показать еще один тип линейного массива с автоматическим перестроением без использования уравнений. Для этого я создал заготовку размером 350 на 50 миллиметров и также здесь нарисую еще одно отверстие. Поставлю размер, но пусть здесь будет 15, диаметр отверстия 10 и от края, допустим, 10 миллиметров. Вытянутый вырез насквозь. Теперь выбираю этот элемент и при помощи команды линейный массив размножаю этот элемент до ссылки. Нужно указать грань, кромку или точку. Я укажу грань. Так, Теперь нам нужно указать э, интервал, ну, допустим, 20 мм. И необходимо указать расстояние смещения от указанной грани, точки или кромки. Ну, пусть это будет также 15. То есть если экземпляр массива будет находиться ближе, чем на 15 мм, э, SolidWorks не станет его прорисовывать. И давайте поставим. 20 миллиметров и посмотрим расстояние как раз 15 то есть все укладывается если здесь мы уменьшим габарит на 1 миллиметр то последний экземпляр массива при перестроении должен будет удалиться да так оно и произошло и теперь если нам необходимо изменить какие-то параметры массива мы можем здесь изменить только Шаг. И от этого шага уже вычисляется количество экземпляров массива. То есть данный э, инструмент также может быть удобен, когда неизвестна длина детали, а известен только э, шаг элементов. С каким шагом можно просверлить какое-то количество отверстий. Указываем э, ссылку, до которой необходимо распространить этот массив, и SolidWorks будет рисовать этот массив э, до тех пор, пока не э, закончится эта деталь, пока не наступит граница деталей или э, не наступит э, расстояние смещения от ссылки до конечного экземпляра массива. Массивами можно также размножать не только э, кромки и грани, но и э, другие тела. Сейчас у нас э, деталь однотельная, присутствует одно единственное тело. Для того, чтобы посмотреть, как работает э, массив э, с размножением тел, давайте создадим новую вытянутую бабушку. Пусть это будет прямоугольник из центра. Зададим размеры. 15. Здесь поставим 10. 10. И давайте также поставим 15 миллиметров Добавим элемент «вытянутая бабышка Здесь снимем галочку «Объединить результаты», ну, допустим, на 2 миллиметра И у нас сразу появляется в дереве папка «Твердые тела». У нас здесь два твердых тела. Это основание нашей деталь и вот эта вытянутая бабушка, которую мы сейчас только что нарисовали. Отдельное тело можно также размножить массивом. Выбираем здесь направление. Здесь переходим не в функции грани, а выбираем вкладку тела. И выбираем из плавающего дерева построение, какое тело нам нужно размножить. И вот у нас уже построен фантом. Здесь до ссылки указываем также ссылку. Поставим здесь шаг, например, 30 мм. Смещение поставим 15. Последний экземпляр массива, как видите, у нас э, исчез. И щелкаем «Ок». При э, этом варианте у нас появляется вот столько вот тел. То есть каждый элемент массива – это отдельное тело, которое не связано с, первым, с первой вытянутой бабушкой. В принципе, можно эти все тела объединить. Это вставка «Элементы», «Скомбинировать тела». Здесь можно выбрать три варианта, добавить, удалить и общие. Я выберу добавить, выбираю все тела, предварительный просмотр. Получается у нас одно тело, щелкаю ОК, папка, твердое тела пропала И теперь у нас это одно единственное тело, деталь стоит из одного тела. Точно такие же функции можно использовать и в других типах массивов. К примеру, в круговом массиве. Сейчас я погашу последний элемент. У нас здесь останутся все элементы второго линейного массива. Это отдельные тела. И теперь э, при помощи команды круговой массив я размножу первый э, элемент массива, это вытянутая бабушка 2, относительно кромки вот этого отверстия. Выбираю круговой массив. Здесь выбираю ось или кромку. Я выбираю кромку. Количество, ну, 6 экземпляров. Здесь также снимаю галочку функции грани и ставлю ее на тела. Из плавающего дерева построения выбираю вытянутую бабушку 2. И как видите, Solid строит фантом кругового массива из 6 тел. ОК, ok, и вот таким вот образом у нас получается такой вот круговой массив. Здесь можно легко изменить э, параметры этого массива. Например, здесь поставить вместо 6 экземпляров 5. Но вот объединить с этим телом э, этот массив уже не получится, потому что они здесь совершенно никак не соприкасаются. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал для тех, кто не подписался. Если что-то непонятно, спрашивайте в комментариях. До новых встреч!